Я, кстати, тоже не женат. А, -а, а Любите это дело? Выпивать, что ли? Ну, нет, ну, вот это. Бухать, в смысле? Нет, ну, вот это. а а, -а, -а еще? В водки жахнуть, что ли? Ну, смотрите. Ну, вот это дело. Пить в разных позах, голыми пить, бухать с куклами. Выпивать, что ли? Выпивать? Да. Бухать любите? А, это не, я вообще не пью. Я секс люблю.